Смерть русским фашистам-оккупантам, да, которые за деньги убивает, насилует, ворует, мародерствует чужое государство. Слава государ Украине! Крым украинский! Мы, казахи, за счастье украинцев и за счастье своих детей. У русских оккупантов ненавидим. Если ты такая фашистка-террористка, Иди, иди, что ты сидишь? Ты здесь. Что ты здесь сидишь? Иди Путину заступайся. Иди, говори Путину. А это что это до уголовного А, ой. На, на, вот это... имя, Вот сюда, снизу. я тебе покажу. Еще раз меня ударять. Ударю, десять раз. Десять раз ударю. Да. да, пусть сделает. Совестная женщина, а теперь ждите. Жду, жду фашистов, террористов. Жду, когда Путина повесит. Жду, когда всех русских московитами назовут. Жду, когда все, государ... все государства разделятся и останется город там. ма Ура! Все сидят Mm. <laughs>